Всем доброе утро, с вами 45 минут корейского. Сегодня мы наконец-таки выясним, как называются все согласные. У нас здесь был пробел, потому что не печаталось. Я еще не умел. Ти-уйт называется. ти -ыт. значит нам надо напечатать. Корейскую раскладку, да, в Microsoft там уста установить можно теперь. И написать на листочек, и будет понятно. Подчиме, под чем сложный слог, который пишется, а, называется буква, которая пишется внизу. Вот, значит, таким образом у нас тилыт. Пилыб. И чтобы печатать по надо зажимать Shift. Вот тегит к Вот таким образом. Ки. Тоже читается как К приглушенно. Ти. Вот она у нас. Это где W? Следующее у нас что-то тут мы забыли. А, мы забыли, наверное. Да, забыли мы пип сюда напечатать. Видите, нет, тут нет здесь ее. Пип. -пи -пи Можно обозначить такую английским звуком таким потому что взрывной а взрывной согласный там не так сильно это выражено то есть там даже не х, не не ха не х, не х, не х не пх а просто пх, пх. пи пи таким образом Ой, вот, что я пишу? Здесь мы по-русски напишем. П. Примерно так. Называется на пип. Так, я у нас тут она? Тут ее тоже надо напечатать вот. Таким образом, зажимаем мы Shift и где английское значит получается у нас пип. Ну наконец-то. Согласны? У нас все в сборе. Ну вот еще раз повторим, давайте. Киок Нён Чигит реуль, милым, пирп, счет, ион, тет, чит, кет, тет, хет, санкиок, санг, тегт, санг пирп, санг счет, санг вот таким образом кто еще недавно подключился и может может уже буквы знает и читает. Я читаю по слогам. И вот мы выясним, что какие бывают слоги. Здесь мы уже писали да, это читали, таблицу слогов делали. Могут состоять они из одного, двух-трех звуков, а буквенных обозначений на письме может быть 2, 3 и 4. Вот это простые слоги двухбуквенные. Вот этого, по-моему, нету. Так. И теперь мы Почему? Вот как он пишется. Под чем означает сложные слоги сложные слоги и заодно надо было нам начинать вообще-то грубо говоря надо было начинать с таблицы как читаются в подчиме слог может состоять из трех звуков на письме в слоге может быть до четырех букв в любом случае слог содержит только одно гласное, остальные согласные. В случаях, когда в слоге более одной согласной, вторая и третья пишутся внизу, под верхний согласный и гласный. Согласные, расположенные внизу, называются подчим. Слог с подчимом является закрытым. Вот Таким образом, этот слог у нас... Кыль, рель здесь в подчиме. И вот э, с, э, тоже сложный, да, у нас дву, две буквы. Мок, Правила чтения мы начали проходить. Тоже здесь киёк и счет у нас в подчиме. И вот мы теперь начертим, на, начертим другую таблицу сна, сначала. Правила чтения почему состоящих из одного согласного. И также напишем «Гальтя-сури». сури Означает гальтя буква, сори звук. И все наши согласные напишем. То есть, таким образом, киок, санкиок. Кит. Так, где же он у нас? Вот он у нас. Все согласны, когда находится в подчиме, то есть вот здесь внизу, читается как киек. То есть... И еще приглушается, то есть, допустим, вот гль мы читаем, да, гль, вот этот слог. Здесь у нас мы произносим четко букву, а когда у нас в подчиме они, вот видите, киёк, как будто я говорю киёк, как будто бы, но я говорю не ки, я говорю киёк, киёк. Собираюсь произна... произнести, но, но обрывается. Тигг. Также и эта буква. Кюк. Кюк. И, Соответственно, вот это тоже... По произносится также, как они все произносятся, как при чтении проглатываются. Теперь у нас Н... Так и произносится. И потом у нас идет очень много букв. Это у нас тигит, счет, санчет, тигит теперь. Вот видите, вот эта вот буква у нас называется тигит. А вот это ч, потому что это разные буквы. Это ты мы произносим ты, да, да, да, слоги. А это ти, ч. Что там у нас? Чуит, да? Диана. Чуит. Чуит. Чингу. Чадонча. Ча. То есть она произно... произносится немножко... Может быть, похоже на русский звук Че, но отличается. Так, потом у нас тит и хит. И все они у нас по чиме произносятся. буква Т у нас вот. И при чтении проглатывается. Здесь мы можем это пометить. Причтение протывается. А, так, это то же самое. А, так, теперь у нас риль. Она читается как рель. Ну, там по правилам чтения еще более менее будет еще ассимиляция звуков правила чтения. Мы теперь. Тогда за, за согласным в подчиме следует другой согласно уже в следующем слоге там есть свои правила чтения Теперь пи и пип читается как п. Тоже проглатываются. Проглатываются. Так. М и он, буква. Также читается. И тоже она проглатывается. Проглатывается у нас. Так, как же она проглатывается-то? Иун. Иун. Он так такой согласный. Его сложно, наверное, проглотить, но.. Придется. Так. Все, здесь у нас все в порядке. Здесь мы порядок навели. Первая часть повторения у нас закончилась. Теперь у нас вторая часть. Это чтение. Вторая часть это чтение. Третья самая веселая часть будет. К. <ква> К. Т, п, ду, ду, С, З а, я, о, yo, О, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Э, В, We, we, we, we. Так, это тоже э, надо самостоятельно. Можно тут тренироваться сколько угодно. Что же нам почитать? Вот э, вчера... Вот это мы читали. 공연을 보면서 재미도 있지만 속 시원하다 음. 이런 것도 느끼실 수 있는 게 매력이 아닌가 싶어요. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 그냥 관객 여러분들이요 극장에 오시는 순간부터 즐기시려고 아. 오시는 게 보여요. 예, 예. 그래서 저희가 같이 춤추자고 하면은 막 같이 일어나 춤춰주시고 의상에 <웃음> 대해든 그런 것도 매력이 아닌가 싶습니다. 심영래 씨가 볼 때는 예. 관객분들이 속 시원해질 만한 풍자의 요소가 뭐가 있는지? 그 사이 사이에는 꼭 우리가 허무하게 풍자적으로나 사회적 요소를 다루는 게 아니라 살짝 살짝 다뤄요. 에. 그래서 애를 많이 낳으면 돈을 준다. 네. 그러니까 이제 제한을 하는 거죠. 황치리가 네. 어이 뺑파. 그럼 우리가 사기쳐서 돈벌게 아니라 뱅파하고 나하고 열심 노력해가지고 예. 한 대를 아무시 애를 낳아가지고 그럼 <웃음> 2년이면 애가 24명이면 돈이 얼마요? 그렇게 네네 <웃음> 네. 좀 들떨어졌죠 이제 예. 그런 캐릭터니까 예예예 <웃음> 예, 예. 예 어떤 풍자의 내용이 담겨 있는지 이것도 참 기대가 되는데 그러면 예. 이쯤에서 시청자분들도 좀 기대하시는 바가 있을 것 같아요 주요 장면을 좀 보여주신다면 어떤 장면 보여주실 수 있는지 주요 장면 예 노래라도 뭐아 예예 보여주실 수 있는 게 뭐가 있을까요? 뱅파 지금 이 앵커 분 아버님은 보통 분이 아니오 이 앵커분 할아버지가 아주 유명하신 분이요. 어. 이 할아버지가 일산에 있지 일산에 어. 제일 큰 종합병원 어. 창립할 때부터 이 앵커분 할아버님이 거기서 아주 권위 있는 환자로 계셨어. 당, 당뇨로. 네. 이런 이제 이런. 아, 네. <웃음> 알겠습니다. 뭐 예. 제가 정정 멘트라도 해야 될것 같은데요. 예, 사실은 아닙니다만 재미있었습니다. 예. 예. 예. 어떠세요? 어떤 장면 뽑아볼 수 있을까요? 노래 잘해요. 아, 노래를 아주 그러니까요. 멋있어요. 가수시니까 네, 뮤지컬도 하셔서 네. 좀 보여주. 하셨으면 좋겠어요. 네, 저희가 아버지 눈을 뜨게 해드리라고 이제 인당수로 가기 직전에 네. 아버지 식사를 차려드리고 부르는 곡한곡좀 네. 여러분께 네. 전해드릴게요. 네. 다가 다가 오지 마라 날이 새면 나 죽는 Yeah, да, 박сюрэ. очень интересная передача. Абудзи означает отец. Вот девушка сказала Абудзи. Я не знаю, что это было за песня. Очень так с чувством. А вот, на этом первая часть урок у нас заканчивается. И а, до встречи, до встречи. Всем спасибо огромное за внимание. До встречи на второй части.